Сегодня в проекте «Лица улиц» мы вас познакомим с обладателем звания «Лучший лектор СНГ». Только в 2019 году он провел около 50 лекций для 5000 человек об опасности наркотиков. Также наш герой является тренером по продажам и автором практического руководства для продавцов. Я Вячеслав Богданов. Родился в городе Резина, Республика Молдова Там родился, там прожил до 25 лет Являюсь на данный момент, являюсь тренером по продажам Являюсь специалистом в области повышения эффективности личности А также являюсь одним из лучших коллекторов Молдовы По проведению бесплатных антинаркотических лекций для детей Как вы пришли к этому всему? Это в детстве было желание вот, выходить на публику и объяснять Я продавец и вот то, что я делаю, это связано тоже с продажами, потому что мы продаем какие-то идеи на своих лекциях, на каком-то обучении, это все равно продажа какой-то идеи. И получить, знаете, как некоторые люди сравнивают работу в продажах или в бизнесе, как шахматы, то есть ну, вот я играю в шахматы. Но есть такая штука, есть большая разница между шахматами и бизнесом или продажами. В шахматах не нужно согласия фигур, а в жизни нужно. Вы знаете, вселенная так устроена. Как бы меня бабушка чуть другому учила, и она учила, и вообще в Молдове есть такое, такая поговорка, что «дай най, даешь и не имеешь». А на самом деле вселенная устроена абсолютно по-другому, в обратном направлении. Если ты даешь, ты можешь получить от этой вселенной что-то. Я все, что делаю на этих лекциях, они же бесплатные. Вот. Я их делаю не с целью что-то заработать, а с целью сделать вклад в это общество. И когда я делаю в этот вклад этот вклад в это общество, то я получаю всегда обратно. И деньги, и другие вещи, которые мне хотелось бы получить, я получаю. А сколько лекций вы уже провели? Я точно цифру не помню, но с начала 2000 2019 года по сегодняшний день около 50. Учитывая, что у вас плотный график и это все бесплатно, вам должно воздаться, не знаю. Ну, воздается. Почему? Я, я когда вот сейчас началась, начались каникулы у детей, и я не провожу лекции, я ощущаю, что из других сторон ко мне не приходит так, как приходило тогда, когда я приходил, проводил лекции для детей. То есть я сейчас не делаю вклад, но и не приходит так, как приходило раньше. И я понимаю, что мне нужно начать делать вклад в каком-то другом направлении. Либо поехать в лагеря, где отдыхать дети. И там а проводят. эти бесплатные лекции, они по всей Молдове, либо конкретно в Кишиневе? Я проводил лекции в муниципе Кишинел, а также я проводил лекции и в других районах республики Молдова. И когда я начал проводить вообще лекции, я еще не был лектором, не был обучен этому. Первую лекцию я пригласил лекторов, которые уже могли это делать когда-то давно. В тот город, где я родился, в город Трезима, и первые лекции были проведены там. Это одна тема? Наркотики и все. Либо вы затрагиваете еще какие-то проблемы социальные? Она существует. Почему ее не решить? Почему не э, сделать более разумных, разумными детей, которые в дальнейшем смогут отказаться в момент, когда им кто-то предложит это, смогут от этого отказаться сами и сказать «нет» тем, кто это предложит? А легко соглашаются на проведение таких лекций? Легко соглашаются, потому в наших школах и лицеях ну, как бы есть какой-то план лекций, которые они проводят для обучения детей вне школьного образования, и как бы, с этим нету трудностей, только иногда в некоторых школах требуется подтверждение от Министерства образования. Вот. Такого подтверждения у нас нет, мы как документально все оформим, как организация. Но нет тяжелой бюрократии, когда нужно заполнить? Нет, столько... тяжелой нету. Тяжело нету. А это же делается бесплатно и заключается договор о бесплатном обучении, поэтому ну, бесплатно. Как стали самым лучшим лектором СНГ? В одну неделю. Я провел лекцию в одной из школ э, не города Кишинева, но недалеко от Кишинева находится, где было более 300, э, где-то в районе 350 детей на этой лекции. И э, считается лектор считается самым лучшим в СНГ только тогда, когда провел через свои лекции максим, больше всего детей, детей, чем все остальные лектора. И в ту неделю я провел максимальное количество э, детей через свои лекции и стал лучшим лектором. А вы подавали как-то данные, что вот у меня было столько людей? Да. Как статистики. учитывается статистика? Статистики, совершенно верно. И фотоотчет у меня есть, и статистики отчитываются. Мы еще и раздаем буклеты антинаркотические для детей. Лекции проводятся и на русском, и на румынском языке. То есть, как бы, ну. А звание выдает кто? Звание выдает организация, которая объединяет всех этих лекторов, которая называется нарконом. А что это дает? Кроме громкого названия и понимания, что вы не просто лектор, не просто человек, а уже... Это просто подтверждение о том, что ты вот, вот такой. Подтверждение. Ничего такого прям глобального не меняет. До и после. А мне нет. Может быть, в тех людях, которые смотрят, не знаю, наблюдают за мной в интернете, хотят узнать что-то больше про то, что я делаю, может, для них что-то дает. Но для меня нет. Мы говорили до интервью, что это все огромный вклад. Материальные, физические. Можете сказать то, что до интервью вы сказали, что это не просто копейки, не просто там час потратил, я уже крутой. Сколько нужно потратить всего? Э, много потратить бензина, <смех> много потратить нужно своего времени, потому что у меня время, когда я работаю со своими студентами, стоит ну, какие-то большие либо малые деньги для всех относительно это. Вот, и э, то есть какая-то недополученная прибыль в компании получается, да? И э, э, много удовольствия, которое я получаю на этих лекциях. А материальных? <смех> Материально? Ну, как бы я не обращаю внимания на, матери, на материальное, потому что... Ну, как-то меня это не напрягает. Ну, Я... Чтобы наполнить себя, это сколько нужно потратить денег? Вы же ездите на лекции других. Ну, все относительно. Для меня это не огромные деньги. Я а не сколько? это большими Сколько нужно, в общем, потратить, чтобы стать таким успешным? Я потратил сотню тысяч евро всего лишь, вы говорите, не огромные деньги. Ну, вот так. Но это все возвращается со временем? Либо... Да, оно возвращается. Оно возвращается мне, оно возвращается моим детям, моей семье, моим студентам, моим люди, людям, которые находятся рядом со мной. Это уже возвратилось, я вам больше скажу. Не просто возвращается. Это наблюдаемо как возвращается. Да? Вот, то есть, например, сейчас я могу зарабатывать в разы больше, чем тогда, когда я был не совсем, может быть, обучен, не все, не все знал. Как бывает. Вы чувствуете, что с каждым годом эта профессия популярнее и популярнее? Я чувствую, что она востребована. И не просто востребована, потому что это круто, а востребована, потому что люди испытывают такие трудности, с которыми мы справляемся в том, что мы делаем. А есть частные обращения, когда хочу тета тет узнать у вас это-это? Это стоит дороже? Есть, стоит дороже. Есть такое... Среди моих клиентов или студентов, которые получали какие-то коучинговые программы, еще что-либо, индивидуальные какие-то консультации, есть очень известные люди Молдовы. И даже я не могу назвать их. А это все работает? Или все зависит индивидуально от каждого человека, который приходит к вам? Если человек хочет, то все, что я делаю, это работает. Если человек не хочет, то он до меня и не доходит. То есть мы это отсеивается еще на моменте, когда мы проводим первое интервью, либо общаемся с человеком и смотрим, ну, можем ли это сделать или нет. Я не беру за дела, которые не способен сделать. Даже у так. Меня есть, да, у меня есть знакомые люди, которые могут сделать то, что я не могу сделать. В этом случае я перенаправляю внимание на другого человека. А если не получается с человеком, вы думали, что. Сейчас все получится, пройдет время, он будет успешен. Но что-то пошло не так. Также вина человека, он как-то сходит с пути. Но смотрите, не получается только из-за того у человека, если он пришел, он хочет, и у него сейчас не получается. Это говорит о том, что мы с этим можем справиться. Не бывает такого, что человек хочет и не справится. Бывает такое, что есть в окружении этого человека люди, которые делают все возможное, чтобы он с этим не справился. Это второй вопрос. А как боретесь с тем, когда человек приходит и говорит, так, пришел к вам сегодня, а завтра хочу, чтобы уже миллион пришел ко мне. Как вы ломаете вот эту грань? А я изначально говорю, что так не будет. Вы сразу ломаете его. Да, я предупреждаю заранее, что если, вот, буквально недавно я общался с одним очень известным бизнесменом, и у него там был какой-то какой вопрос личного характера, и я ему сказал, говорю, пахать придется очень много. И когда он пришел ко мне, мы начали работать с ним. Он говорит: спасибо, что хорошо, что ты сказал, что мне пахать придется. Я теперь понял, что пахать придется очень много. Человек в возрасте, и трудно поломать все то, что было раньше. Чуть-чуть дольше занимает времени, усилий его и моих тоже. Как стать успешным? Есть Чтобы... вот формула либо секрет? Чтобы стать успешным, в первую очередь, нужно быть счастливым. Не сначала успешным, а потом счастливым, а сначала счастливым, а потом успешным. Это в первую очередь. Второе, нужно уметь давать отпор тем, кто не верит в это, либо обесценивает тебя, критикует еще как-либо, потому что и в моей жизни, и каждого человека есть такие люди. И в-третьих, верить в то, что ты делаешь. Если вы хотите больше знать о работе Вячеслава Богданова, подписывайтесь на его страницы в социальных сетях. Там вы найдете подробный график лекций и тренингов.